привет друзья 20 сентября этого года 18 часов минут по москве пройдет вебинар по теме итоги двух месяцев работы эксперт клаб призовой фонд 10 тысяч рублей будет разделен на всех участников для того чтобы попасть на этот вебинар пройдите регистрацию в эксперт клубе по ссылке ниже Вот так будет выглядеть ваш личный кабинет в Эксперт Клабе. Заполните свой профиль, добавьте свое фото и социальный аккаунт из социальной сети 100 курсов Евгения Павленко. Ссылку для регистрации вы также найдете ниже под этим видео. Добавлять аккаунт вы будете под вашей фотографией. У меня он уже добавлен. Далее, для получения приза запомните свой ID в клубе. Что такое ID, где его искать, сейчас я вам объясню. И это последние цифры вашей реферальной ссылки. Вы можете найти их на главной странице. А также вы можете найти свой ID в адресной строке вашего личного кабинета. Хочу подчеркнуть важный момент. Все деньги будут зачисляться именно в ваш личный кабинет. Вывести эти деньги вы сможете, перейдя во вкладку «Баланс», и нажав кнопку «вывод». Сейчас у меня деньги уже выведены, а вы увидите у себя, что вы сможете вывести эти деньги любым удобным для вас способом или на электронный кошелек, или на банковскую карту. Я пробовала выводить и на Яндекс деньги, и на банковскую карту. Деньги приходят быстро, и это действительно живые деньги. А теперь немного расскажу о социальной сети 100 курсов. Интерфейс сайта 100 курсов очень похож на знакомую нам социальную сеть ВКонтакте. Он также является соцсетью, но со своим конкретным уклоном и аудиторией людей, которые интересуются заработком, обучением и продвижением в интернете. И коротко о возможностях, которые тут доступны. Вы можете ввести свой профиль, добавлять людей в друзья, создавать свои группы, добавлять фото или видео. Подробнее хочу остановиться на разделе «Курсы». Эта закладка располагается как в левом вертикальном меню, так и в верхнем горизонтальном. Они аналогичны. Здесь вы можете найти и скачать обучающий материал по интересующей вас тематике. Очень много предложений, как заработать Facebook, заработок, основной доход. Здесь можно выбирать по категориям. Например, выберем «Компьютерные знания». И вот, пожалуйста, как сделать слайд-шоу суперкомпьютер за один день, как работать в фоторедакторе, как проверить ваш текст на уникальность, получить свою вебинарную комнату, создать свою уникальную картинку и много-много разных других предложений. Все эти материалы вы можете получить бесплатно. Также здесь можно размещать таргетированную рекламу. Выглядит она так же, как и в ВКонтакте с левой стороны. Есть закладка «Реклама». И здесь вы можете настроить свою рекламу. Я настроила три рекламные кампании. Очень довольна. Оплата за рекламные кампании может проводиться и в рублях, и во внутренней валюте сайта. Это РБ. РБ, они начисляются вам бесплатно, ежедневно, по 5 РБ при входе в этот аккаунт, и 50 РБ в день вы можете получить при активной деятельности на сайте. Я совершенно бесплатно для себя разместила 3 рекламных объявления с оплатой за РБ. И вот я вам хочу показать пример. Вот мой рекламный кабинет, 752rb и вот я вижу одну монеточку сейчас я ее щелкну и у меня мой баланс пополнится на одну монету 753 и таким образом вы можете совершенно безоплатно для себя набрать внутреннюю валюту этого сайта для размещения рекламы вашего предложения друзья я вам предлагаю активно пользоваться этой социальной сетью безоплатно обучаться размещать свои рекламные кампании, а также получать денежные вознаграждения за вебинары. И хочу сказать, что такой формат вебинаров у Евгения Павленко я вижу первый раз. Ждем вас 20 сентября в 18 часов 30 минут по Москве. Удачи и отличного настроения!